Ну что, ребят, сегодня у нас с вами тема — это Wellness как инструмент для бизнеса. И я хочу, чтобы вы сегодня взглянули на продукцию Wellness не просто как э, на продукт, да, и как его применять, и зачем он нужен, какие у него классные свойства, да, а именно вот учитывая все это, что я сейчас сказала, учитывая его свойства, учитывая для чего он, да, э, как с его помощью можно строить бизнес и почему именно. С помощью wellness бизнес строить легко, да, даже легче, чем с косметической продукцией. Вроде бы, казалось бы, да, косметика, я имею в виду все под, под, под косметикой, и а, мыло, шампунь, и зубную пасту, это же тоже косметика, да. Вроде бы косметикой пользуются все абсолютно, да, каждый день. И это продукция, которая действительно нужна абсолютно каждому человеку в любое время года, вне зависимости от возраста, да? то есть это продукция, которая всегда покупается, но а, почему сегодня говорю именно про wellness, я думаю, вы меня поймете в процессе нашей беседы с вами. А, ассортимент wellness именно от компании Reflame. Вообще, давайте начнем с того, что wellness – это целая индустрия. Да, и сейчас, возможно, вы видели даже салоны красоты, фитнес-клубы с названием wellness, да, или там присутствует слово wellness. То есть вообще, по сути, wellness, это не только есть в да, это целая индустрия красоты и здоровья, которая направлена именно на красоту как внешнюю, так и внутреннюю. Вы замечаете, да, что сейчас идет такой, такая тенденция именно здорового образа жизни, да, если там 80-е, 90-е годы было модно курить, да, там все женщины ходили, курили, как бы пыхтели, как паровозы, то сейчас наоборот, мужчины даже бросают курить и идут в спортзал, в общем, занимаются своим здоровьем. Замечаете такую тенденцию? да Это уже не первый год такая тенденция развивается. То есть сейчас действительно люди начали задумываться о своем здоровье, потому что а, поняли, что, наверное, дешевле, во-первых, и дешевле да профилактикой заниматься своего здоровья, и а, это приятнее, то есть образ жизни совершенно другой, ты не болеешь или ты болеешь реже. И ну, как-то более осознанно к этому, что люди стали подходить. То есть менталитет сейчас у людей в эту сторону меняется. Это не может не радовать. Вы со мной согласны? Поставьте плюсики, если вы со мной согласны. Меня лично это очень радует. И а, вижу ваши плюсики. Отлично. И Wellness от Ariflame представлен... Во-первых, продуктами питания – это коктейли и супы, плюс батончики, и биологически активными добавками, в народе их называют БАДы. Да? Это витамины, витаминные комплексы для взрослых и для детей. Ну и еще есть у нас внутрикомплекс для волос и ногтей, это уже как дополнительное да, питание для волос и ногтей. А я сегодня не буду прям подробно о каждом продукте рассказывать, да, потому что у нас проводится достаточно много вебинаров, есть записи тоже. И в интернете, в принципе, полно информации про wellness. Моя задача сегодня – до вас донести, почему именно с этим продуктом, почему он такой классный, да, он действительно крутой продукт, почему с ним и как с ним можно построить бизнес, причем делать это легко. Покажу вам выгоды, можно так сказать. Но, ну, естественно, чтобы вы понимали, как этим продуктом пользоваться, да, я немножечко затрону, конечно же, и сам продукт. Изначально, прежде чем говорить о самих продуктах, я хочу, чтобы вы понимали, что это не просто... Вот я, например, раньше, когда только у нас появился Wellness, я к нему отнеслась к скептически, честно скажу, потому что вот у нас всегда была косметика, да, и тут хобала, и появились какие-то витамины и еще коктейли. То есть появилось сначала два продукта – это коктейли и витамины – но витамины я еще понимала, да, для чего они нужны, то есть это надо всем, чтобы быть здоровыми, не болеть, да, иммунитет, чтобы хороший был, крепкий, но коктейли я не понимала вообще, зачем они нужны, и какие-то порошки, мне это было непонятно, честное слово, то есть я была вообще очень скептически к этому настроена, я не понимала, зачем мне это надо, потому что у меня было такое в сознании вбито, что, эти коктейли это для похудения, я так считала. А мне при росте метр семьдесят три и весом пятьдесят пять килограмм, мне некуда худеть просто. И поэтому я как только увидела вот эти коктейли, я сразу говорю, нет, мне это вообще не надо. Вот, может быть, тоже кто-то так думает, да, поэтому я вот хочу, чтобы вы понимали изначально, что это не БАДы в привычном нашем понимании, да, вот многие думают, что БАДы это, ну, не очень хорошо, да, это все вообще ерунда и не совсем это нужно человеку. Вот кто так думает, я вас прекрасно понимаю, потому что я раньше тоже так думала. Но на самом деле продукция Wellness – это не БАДы в нашем привычном понимании, да, это продукты питания в первую очередь, то есть коктейли, витамины, коктейли, супы и батончики – это именно продукты питания. У нас в России они классифицируются как биологически активные добавки, БАДы, да? только потому что такое законодательство, то есть состав, который… Из которого состоит этот продукт, он такой, что он классифицируется именно как БАД. Но, например, в Украине, в Беларуси, да, другая страна, другие законы. И на той же самой коробочке, например, коктейля да, написано будет не биологическая активная добавка к пище, а еда. Понимаете? То есть состав тот же самый. Никто Компания не производит для разных стран разные продукты, один и тот же состав. Единственное, что на коробке написано маленечко по-другому, потому что законы другие, классификация другая. Но в любом случае, да, в какой бы стране мы с вами не жили, продукт один, и стандарты качества на него тоже одни и те же. И я не буду говорить, естественно, за каждый стандарт качества, вы можете все это посмотреть, опять же, в интернете, и очень много стандартов у, этих, у этого продукта, и... Просто хочу обратить ваше внимание, я всегда об этом говорю на каждом вебинаре, каждый раз, вот с каким бы человеком я ни говорила, я всегда говорю, обратите внимание на а, вот этот черный значок GMP. И я прям вам настоятельно рекомендую, если вы, особенно такой же, как я, который очень сильно сомневается в этих продуктах, да, как я раньше сомневалась, то изучите просто вот этот стандарт качества GMP. Прям вводите в интернете, в любом поисковике стандарт качества GMP. И посмотрите, что о нем вам выдаст, какую информацию интернет. Это самый строгий в мире стандарт качества, который дается на фармацевтическую продукцию. То есть наши продукты Wellness производятся на предприятиях, именно выпускающих фармацевтическую продукцию. Когда я узнала об этом стандарте и немножечко изучила информацию вообще о нем, да, я, честно говоря, была... Ну, Шокирована, потому что у нас в России только на тот момент два, может быть сейчас три завода, которые работают под этим стандартом. Представляете, если в Европе под этим стандартом работают практически все предприятия да, фармацевтические, то у нас в России из огромного числа, из тысяч да, таких предприятий всего два-три предприятия работают под этим стандартом. Это очень строгий, это самый строгий в мире стандарт качества. То есть там э, проверяется абсолютно все на всех этапах производства, начиная там, от чистоты полов в помещении, чтобы воздух определенный был, да, э, и даже когда вы заходите, например, в помещение, где какой-то продукт производится, э, как бы система кондиционирования работает таким образом, что Всегда будет поток воздуха направлен на входящего человека, чтобы, не дай бог, что-то там из коридора не попало вот в это самое помещение, где идет производство продукции. То есть, ну понимаете, да, до, такой, до такой степени это все вот тщательно проверяется, что это просто, поэтому, наверное, у нас в России всего 2-3 таких производства. В общем, очень строгий стандарт качества, самый строгий в мире, и я горжусь действительно тем, что у нас наша продукция производится под этим стандартом качества. Это дорого, действительно стоит, и не каждая аптечная даже продукция может этим похвастаться. Далеко не каждая, кстати. Ну и а, уже к тому, что... А, Почему такая тема у нас с вами сегодня, да, что wellness – как инструмент для бизнеса? Я уже начала говорить о том, что сегодня такая тенденция идет да, в сторону здорового образа жизни. Люди начинают задумываться о своем здоровье с молоду и бросают курить, <laughs> стараются заниматься спортом, да, вести активный образ жизни. И поэтому сегодня wellness – это как никогда актуальный продукт именно для бизнеса, то есть на каком еще продукте делать бизнес, да, успешный, как не на wellness, то есть это вот такая ниша, которая сейчас очень востребована, и то, что у нас этот продукт есть, и мы можем с его помощью развиваться, да, это вообще, ну, я считаю, я не знаю, как это назвать, да, не подарок судьбы, а как, вот, в общем, это круто. Круто, что у нас есть не только косметика да, в рекламе, продукция личной гиены, а именно у нас есть эта серия Wellness. И хочу, чтобы вы понимали вообще немножечко, особенно те, кто пока еще не знаком с Wellness, кто еще не пробовал, да, кто еще сомневается, может брать, не брать, пробовать, не пробовать, стоит, не стоит. Хочу, чтобы вы немножечко понимали вообще, что такое каждый продукт, о котором я сегодня говорила в начале. Во-первых, это коктейли, да, я уже про них тоже маленечко сказала. На коробке будет написано БАД, сразу говорю, да, я уже, опять же, повторяюсь, но говорят, что надо 10 раз сказать, чтобы человек услышал, И вот надеюсь, что вы меня все-таки сегодня услышите. Но на самом деле это не БАДы в привычном нашем понимании, да? люди боятся БАДов, и... Может быть, потому что какой-то опыт был печальный, да, может быть, знакомые какие-то какие-то отзывы давали не очень лестно о тех или иных БАДах, которые они раньше употребляли. Мы же так, да, кто-то что-то сказал, мы запомнили и все, потом скептически к этому относимся. И вот именно коктейли, они являются коктейли и супы, они являются метаболическими корректорами. Вот правильное их определение – это метаболические корректоры. Что значит метаболические корректоры? Вообще метаболизм, что это? Это обмен веществ, да? А корректоры, ну понятно, то есть корректоры обмена веществ. Если у вас а, не нарушен обмен веществ, то у вас, в принципе, нет проблем со здоровьем, да? У вас нет проблем с весом. Поэтому а, вот коктейли, да, еще раз Опять же повторюсь, сейчас кто-то может понять, что это ну, для тех, у кого лишний вес, да, или у кого проблемы с весом. Нет, никому не помешает продукт для хорошего обмена веществ. А, Марьяна пишет, да, к сожалению, те, кто употребляет белковые добавки для наращивания массы, говорят, что дорого. Но это отдельный вопрос, да, по поводу того, что именно для наращивания массы, я понимаю, что вы имеете в виду спортивное питание, да? Да, маленечко другой вопрос. Те, кто употребляет спортивное питание, у них совершенно другого качества белок они употребляют, и там только один белок в основном, здесь же у нас три белка, да, в составе. Но сегодня речь не об этом, давайте, если вам будет это интересно, если вам нужно ответ на этот вопрос, и потом мне в личку зададите, или мы в конце это обсудим. То есть, чтобы у нас не было такого, что мы от... Основную тему перешли именно к спортивному питанию, хорошо? Отлично. Смотрите, я сразу здесь прописала цену, чтобы вы понимали, сколько стоит этот продукт. Наша цена потребитель, ой, дистрибьюторская, 1944 рубля. В день по максимальной скидке, которая может быть, да, там есть специальная акция на эти продукты, дальше я ее покажу вам, кто еще не знает, да минимальная цена получается, не максимальная, минимальная цена по максимальной скидке 65 рублей в день. Скажите, вот это дорого? Может быть, кажется, купить за 1944, ну, 2000, да, будем округлять. Может быть, кажется, что такая коробочка, это дорого, да? Хотя сейчас 2000, я не знаю, но ну, в магазин выйдет, 1000 нету, не заметил, что купил. и купил всякую ерунду. И на следующий день уже этого в холодильнике нету. У нас так, Я не знаю. Хотя сейчас уже мы пытаемся, в принципе, нормально, правильно, да, не то, что раньше, там сосиски, колбаса. Вот, но все равно тысячу сходить в магазин с 1000 рублей, это боишься, что не хватит. 65 рублей в день. Как это, ребята? Это дорого или нормально? Напишите в чате. Ну, надо понимать еще... Для чего? Да? Ну, вообще, в принципе, 65 рублей – это копейки, правильно? Что на эти деньги можно купить? Иногда некоторые покупают там пирожки, чипсы, сухарики, да, ерунду всякую неполезную для здоровья, вредную, я бы сказала, за 50, 60, 70 рублей, 100 рублей. Да? А здесь 65 рублей покупаете продукт для здоровья. Я хочу немножечко, чтобы вы понимали, что это такое вообще коктейль. Из чего состоит? Здесь написано, из чего она состоит, потому что правильно называть сухая смесь для коктейля. Да? То есть вы из сухой смеси делаете коктейль, разбавляете с водичкой, с молоком, с любым холодным напитком, негазированным, и 150 мл напитка, жидкости берете да, и смешиваете с одной мерной ложкой коктейля. В одной, в одной упаковке коктейля 21 порция на 21 день. И из чего состоит, да, этот коктейль? Ну, во-первых, это три вида белка. Это уникальный именно по составу белковому продукт, которого аналогов нет вообще пока еще нигде. Нет ни одной компании, в которой а, тоже белковый коктейли выпускаются, да, но чтобы все три белка были натуральными. Здесь идет белок молока, белок яйца, белок зеленого горошка. То есть, а, в принципе, все продукты, которые мы сами употребляем, да, Горошек это замена у вегетарианцев мяса. Да, обычно они бобовыми заменяют. Молоко это то, что мы с вами, ну, это привычный для нас продукт, да, то, что ребенок получает от матери в самые первые свои минуты жизни. Белок яиц, кстати, белок яиц здесь, да, которые используется именно в продукции В, нас куры, которые несут эти яйца, они сидят на специальной диете, которая богата омега-3, омега-6 жирными кислотами. Ну, можете верить, можете нет, это у нас для российского менталитета кажется, что это все ерунда, что еще прям кур будут кормить, да, там специальная диета, это кажется, что все это ерунда. На самом деле, однажды у нас даже не было а, несколько каталогов поставки в Wellness, потому что одна партия не прошла а, проверку, и а, именно потому что куры, снесли яйца, в которых было недостаточно омега-3, омега-6 жирных кислот, которые были заявлены а, на этикетке. Представляете? И поэтому не пропустили партию коктейлей, и мы сидели 2-3 или 3 каталога, я не помню, без коктейлей. Это был вообще провал полный. Вот. И давайте я на ваши вопросы буду в конце отвечать, ладно, сейчас буду отвлекаться. А то. Дальше. Состав коктейля – это помимо трех белков, клетчатка в виде шиповника, яблок и э, сахарной свеклы. Здесь используются только натуральные ингредиенты, то есть единственное противопоказание это аллергия, индивидуальная непереносимость какого-либо ингредиента. То есть если у вас аллергия на молоко, к сожалению, вам коктейль не подойдет. Если на яйца, то ну, то же самое, да? это нужно понимать. У нас были такие случаи, когда человек не верил что настоящие используются натуральные ингредиенты, да, и у человека была аллергия была, аллергия, аллергия была на яйца, и человек все-таки ради интереса решил попробовать проверить, настоящий этот продукт или нет, натуральный или нет. И попробовав, сразу у человека проявлялась аллергия, помню, даже вот девушка при мне пила, у нее сразу опухало горло, у нее была аллергия на яйца. И коктейль она выпила, и сразу у нее появилось это. То есть... Ну, конечно, не повезло тем, у кого аллергия на тот или иной продукт, входящий в состав, да. Вот, но у кого аллергии нет, этот продукт суперский. Надо его брать, пробовать, испытывать на себе, обязательно. И э, коктейль, он идет трех вкусов, да, это клубника, ваниль и шоколад. Используются натуральные подсластители. И э, этот подсластитель это сукралоза. Это подсластитель, который разрешен даже беременным женщинам, и он в 600 раз слаще сахара. То есть, представляете, да, продукт, который в 600 раз слаще сахара, сколько его требуется. То есть, на одну коробку там его требуется буквально вот щепотка, чтобы сделать продукт просто, чуть-чуть ну, вкусненьким, да, иначе, если бы он был безвкусным, то его просто невозможно было бы вот так вот пить. Изначально, вообще, коктейль, конечно, не зарабатывался для компании Reflame. Это был а, продукт чисто с медицинской точки зрения, разработанный. немножечко сейчас тоже расскажу об этом. Но для компании Reflame его сделали вкусным, сладким, да, чтобы он ну, нравился людям, да, по-простому можно сказать, иначе бы его просто не покупали, потому что он бесвкусный. Но вот да, тут в чате, что э, скоро у нас следующего каталога будет продукт, который будет. Не будет иметь вкуса, но его можно будет добавлять в различные, как его, господи, в еду, которую вы готовите, да, и таким образом восполнять недостаток, да, блюда, таким образом восполнять недостаток белка, который у нас у всех с вами есть. То есть посмотрите, вот исходя из состава, что можно, какие выводы сделать, да, то есть здесь белок. И клетчатка. Белок это строительный материал для нашего организма. Если у вас не хватает в организме белка, то организм начинает потихонечку вам давать об этом знать. Например, ногти ломаются, волосы выпадают, зубы страдают. Кто-то может подумать, что это кальция не хватает. Да? На самом деле все это строительный материал для нашего организма ⁇ это белок. А внутренние органы страдают, да, кожа. Все это говорит о том, что вам организм как бы сигнализирует, да, что не хватает чего-то в организме. А мы в основном с вами чем питаемся? Мы питаемся в основном углеводами. Ну, посмотрите, вот что вы кушаете. Рожки, картошка, да, наш любимый гарнир. Нятая картошка, да, у всех есть, каждую неделю, наверное, кушаем. Что еще? Рис. То есть, в основном мы кушаем с вами, вот, конечно, мы не кушаем просто там, например, рис, макароны, да, и, и картошку. Мы ложим туда мясо, котлету, еще что-то, да. Но посмотрите на свою тарелку. У вас целая тарелка, например, макарон и одна-две котлетки, да. А котлеты – это мясо, это белок. А должно быть наоборот. То есть, должно быть больше белка, из чего мы с вами состоим, и меньше углеводов. Либо углеводы должны быть медленные, правильные углеводы, да, ну, об этом не знаю, стоит ли сегодня говорить, да, то есть это необработанные крупы, а мы с вами в основном что покупаем? Мука высшего сорта, макароны высшей категории, да, там, <laughs> то есть все такое высшего сорта, это все обработанное, в котором ну, нету ничего полезного практически не осталось, все обработали, все отшлифовали, полезное все убрали, оставили нам только вкус. Вот как бы живот, пузо набить, да, вот, и поэтому у нас, мы сами все дефицитны по белку, то есть у нас у всех не хватает белка в организме, и коктейль – это как раз-таки такой продукт, который позволяет у вас полностью этот недостаток белка, то есть помните, я вам говорила вначале, что я не понимала, для чего мне нужен коктейль, когда я услышала, что у нас будет коктейль, да, и у меня была такая ассоциация такая, что это какой-то порошок для похудения, я так считала, но когда я узнала, что вообще, узнала, причем не просто сама, да, а от э, очень известной женщины, это Ольга Николаевна Григорян, может быть, вы ее знаете, я сегодня тоже ее покажу. Э, это научный сотрудник НИИ питания РАН, Российской Академии Медицинских Наук, да, это самое такое серьезное учреждение у нас в России. Э, на ее лекции побывав, только я поняла, почему мне это надо, то есть я поняла, что питаюсь я вообще отвратно, <laughs> на тот момент, когда я, это было, да, это было 7 лет назад, питалась я вообще отвратно, то есть сосиски, колбаса, это все было в моем рационе каждый день, и практически не было нормального белка, ну, мясо кушала, но ну, не так, чтобы прям мне этого хватало, организму моему, не мне именно, да, вот в голове моей, а организма. и, соответственно, только тогда на ее лекции я поняла, что коктейль это отличный источник именно восполнения белка, которого у меня в организме не хватает. Ну, э, хочу, чтобы вы не просто как бы да вот слушали мою историю там и именно моих впечатлений только сегодня узнавали. Э, хочу, конечно, чтобы вы научно такие доказанные факты знали про эти продукты. Одним из таких фактов является то, что создателем данного продукта является Стикс Тен. Это ученый с мировым именем, шведский кардиохирург, который уже более 60, 50 лет занимается пересадкой внутренних органов. То есть ему будет в следующем году 70 лет и более 50 лет да, он уже занимается пересадкой внутренних органов. Одним из его изобретений является аппарат, вот вы можете здесь видеть внизу, да, препарат для восстановления донорского легкого. То есть представляете, да, такие раньше были, ну и сейчас, может быть, тоже такие случаи есть, конечно, но раньше было очень много таких случаев, когда пациент, который ждет пересадку внутреннего органа, да, там, например, сердце, печень, легкие, не доживали они до операции, потому что не дожидались донорского вот этого органа. И бывало так, что человек, который ждет орган, находится на одном конце света, да? а человек, который готов отдать свой орган, находится на другом конце. И чтобы перевести этот орган, нужно время, да? и не всегда за это время орган тоже сам по себе доживал, да? И вот этот препарат для восстановления донорского легкого, он как раз служит для, во-первых, его перевозки, сохранения да, его в рабочем состоянии. И также во время транспортировки донорский орган можно лечить. То есть это изобретение стигастена. Одно из изобретений. Еще одно изобретение стигастена – это инструмент механической компрессии сердца «Лукас». Это такой аппарат, который делает непрямой массаж сердца. Люди, которые перенесли инфаркт, очень часто просто не доживают до приезда скорой помощи. И вот этот аппарат, он в Европе сейчас есть, в каждой карете скорой помощи. Представляете, какой масштаб, да, вообще, какой мозг, вот, стикстен, какой это вообще человек, это, я не знаю, я вот тоже восхищаюсь им. А, это человек, который изобрел такие вещи, и он является также, вот наш коктейль является, на, стоит на том же уровне по важности, по значимости, как и вот эти два изобретения, о которых я рассказала вам сейчас, представляете? То есть, ну, это просто повод для гордости реально, это не просто вот какая-то вот коробочка с порошочком, да, а это действительно продукт для гордости который стоит наравне с такими изобретениями, как аппарат, который делает непрямой массаж сердца спасает людям жизни, да, и как препарат для восстановления донорского легкого. Вы представляете? Просто у меня вот мураши берут, когда я об этом говорю. Реально я горжусь этим продуктом. А, и а, когда коктейль изобретался, да, он вообще изобретался для больных, которые ждали операции. Стекстен – это шведский ученый, да, я уже сказала, живет он, соответственно, в Швеции, и в Швеции есть такой исследовательский центр, называется он Игелоса. Это то место, где работает Стекстен, и там происходит не только не только там делают операции, но и там происходит научное исследование. То есть какие-то продукты разрабатываются, там это все тестируется исследуется, и наши продукты тоже там разрабатывались. Вот на этой фотографии вы видите в розовом пиджачке, это королева Швеции Сильвия, которая посетила Игелесу в момент исследований коктейля. И, кстати, шведская королевская семья пользуется тоже нашим продуктом. То есть, когда у меня вообще происходит в голове понимание того, что мы употребляем то же самое, что употребляет королевская семья, у меня просто... Ну, опять же, переполняет гордость, да, за этот продукт. Коктейль, естественно, разработан был не за один день. Восемь лет шли только исследования этого продукта. То есть абсолютно на, каждый, на каждом этапе его проверяли, как он действует на тот или иной орган, да, то есть все это проверялось в эгелесе. И что я еще хотела здесь сказать, что... А, я начала говорить про то, что... Как вообще, для кого разработан был продукт, для тех людей, которые ждали операции. И очень часто люди не доживали до операции, потому что, вот логически подумайте, да, кто обычно ждет пересадки внутренних органов. У кого обычно проблемы бывают с сердцем. То есть самая а, распространенная операция в пересадке органов – это операция по пересадке сердца. У кого обычно проблемы с этим органом? ребят, напишите, как вы считаете. Ну, кроме пожилых людей, да. Обычно этот орган страдает у людей с лишним весом. Да, у тех, у кого а, лишняя масса тела, да, ожирение. А, и эти люди просто часто не доживали до операции, потому что а, они не могли нормально питаться, и а, организм, соответственно, ослабевал, и в таком состоянии не то, что операцию нельзя было делать, да, они просто не доживали. И поэтому у Стига в одно в один момент стал очень резко вопрос о том, как сделать так, чтобы эти люди доживали до операции. Да? И вот как раз та формула, которая родилась в итоге, формула коктейля Wellness, это было реально настоящим открытием. То есть это был продукт, который... Он был безвкусный, как я уже повторюсь, да? Это был продукт, который... Во-первых, был на 100% натуральный, потому что такие люди, ну, слабые, да, готовящиеся к операции, их организм просто не мог перерабатывать э, ненатуральную пищу. То есть это должна была быть легкая натуральная пища в жидком виде, состоящая в основном из белка, то есть из строительного материала. Белки и э, правильные углеводы, да, и клетчатка для того, чтобы кишечник работал чтобы это все переваривалось. И изначально, когда коктейль был разработан, да, его давали ну, через катетер по трубочке, люди кушали. И э, вот этот коктейль просто, он решил эту проблему с, даже, с тем, чтобы люди могли дожить до операции. Э, когда эта проблема была решена, его стали давать также и после операции, и заметили, что люди стали быстрее гораздо восстанавливаться, чем это было до того, как коктейль не использовали. И еще заметили, что люди стали постепенно, что очень важно, да, постепенно терять вес. И в среднем потеря веса была 13,5 килограмм за год. При этом человек как бы не задумывался о том, чтобы похудеть специально. То есть не было никаких там физических, физических упражнений, не было диет, просто... Человек употреблял коктейль, когда ему хотелось кушать, да, когда ему хотелось сладкого, когда ему хотелось перекусить. То есть просто постепенно переходил на, таким образом на здоровое питание. И что еще я здесь вам хочу сказать. В одной порции коктейля, вот представьте себе, да, одна порция коктейля. Я говорила вам, что вот в одной коробочке 21 порция. И в одной порции, 18 грамм, это сухая смесь, да, ложечка такая, там есть специальная ложечка. 18 грамм сухой смеси содержится, если вы разводите с водичкой, всего 65 килокалорий. Это то же самое, что вы съедите зеленое яблоко. Только единственное, что в зеленом яблоке вы не получите белка, вы получите только клетчатку и углеводы. Да? Коктейль это 7,5 грамм белка в одной порции, 6 грамм углеводов, причем медленных углеводов, которые дают вам постоянно э, нормальный уровень энергии. Уровень сахара не скачет. Те, кто диабетики или те, у кого в семье есть диабетики, да, они прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. Если вы не знаете об этом, да, то не заморачивайтесь, конечно, да, но это хорошо. То есть когда углеводы медленные, это хорошо. И всего 1,5 грамма жиров. В одной порции коктейля. И все это стоит 65 рублей, да, порция коктейля стоит 65 рублей. Почему я пишу опять здесь стоимость, да, потому что я всегда сравниваю. То есть, посмотрите по составу, да, что вы такого можете купить, перекусить. Например, да, вот как я раньше, мы работали в офисе, и мы бегали всегда там, в ближайшие магазины, покупали там то беляши, то сосиску в тесте, то пирожки какие-нибудь, плюс там сопки или кефир, или чай еще с печеньками попить. Я всегда сравнивала. Если раньше мне это обходилось, ну, примерно в 100-150 рублей, такой перекус, то здесь мне это обходилось сейчас 65 рублей. При этом я получала белок, жиры, углеводы и всего 65 килокалорий. И клетчатка, да, еще. А если я брала, например, на те же 150 рублей беляши, там, садейского в тесте, я уже говорила, то, ну, естественно, ни о каком полезном... В составе речи вообще быть не могло. То есть я изначально просто заменила вот эти вот вредные перекусы на полезный перекус коктейлем. При этом у меня сэкономился бюджет отлично. Я перестала каждый раз тратить, тратить по 100-150 рублей только на перекусы. А еще, когда, например, тоже такой пример приведу, после работы мы заходили всегда голодные, да, идешь домой, кому-то знакомый будет сейчас, Идешь домой, заходишь в магазин и покупаешь все запахи. Покупаешь курицу, гриль, которая вкусно, вкусно пахнет на весь магазин, да, покупаешь колбаску, хлебушек, <laughs> булочки, да. То есть все, что вкусно пахнет, красиво лежит, все это покупаешь. Приходишь домой, наедаешься, как тузик, потом лежишь на диване и говоришь: Господи, зачем я это все съел? Знакомым вам? Вот у нас так раньше было каждый день, я не знаю, как у вас. Раньше, вот 7 лет назад у нас так было каждый день. И при этом мы заходили в магазин, опять же, тратили там 800 тысяч рублей, да, и не покупали ничего полезного. И когда вот мы просто заменили, я говорю мы, потому что это происходило в нашей семье, это было я, мама и сестренка. Потом постепенно стал папа тоже пить. Сначала он так на это все смотрел, какую-то гадость пьете там. А то сейчас у него ни одно утро не обходится без коктейля. Он вместо кофе пьет, и вместо завтрака идет на работу только после того, как выпить коктейль. И если у него заканчивается коктейль, он у него паника, закажите мне еще. И я говорю, да, что у нас так было раньше, и мы сами не заметили, как мы просто перешли на правильное питание. То есть в чем вообще здесь смысл этого коктейля, да? В том, что вот мы сами по составу посмотрели белок, жиры, углеводы, то из чего состоит наш организм, да? И по соотношению количества белка, которое содержится в коктейли по соотношению углеводов, жиров, клетчатки, это именно такое соотношение, которое должно поступать в наш организм. То, нас Именно в каком соотношении наш организм состоит из этих ингредиентов. Да? Не ингредиентов, а клетки нашего организма да, питаются этим. И э, я хочу вас подвести к тому, что, чтобы вы понимали, почему коктейль нужен. Да? Потому что если ваши клетки будут получать Именно ваши клетки, не вот ваш мозг, да, который хочет курицу гриль, потому что она вкусно пахнет, или колбасу, потому что она вкусно пахнет, а именно вот ваши клеточки вашего организма, то, из чего вы состоите, то, что у вас каждый день обновляется. И если ваши клетки будут получать качественную еду для себя, именно для, для клеток, да, для себя, то они будут здоровыми, и, соответственно, клетки у нас размножаются, да, каждый день, они будут, клетки у вас будут размножаться здоровые, да, а не так, что если одна клетка больная, можно так ее назвать, да, то, соответственно, от нее не может быть здоровой новой клетки. То есть, понимаете, к чему я хочу, чтобы вы поняли, да, что если в организм поступает качественная еда, то вы хорошо себя чувствуете, вы здоровые. Если вы себя наполняете, извините меня, там, какой-то гадостью, да, полуфабрикатами, то, ну, вы понимаете, к чему это приведет. Вы, может, просто об этом не задумываетесь, да, но вы все равно логически, сейчас век такой, что информации кругом полно, да, по телевизору каждый день говорят, что не покупайте колбасу, там, ничего полезного нету, да, не покупайте чипсы, сухарики, не давайте это детям. Вы же прекрасно это понимаете, что это вредно, но... Иногда вот когда посмотришь такие передачи, думаешь, господи, а что есть -то тогда, да? Что покупать -то тогда? Вот, и во-первых, как бы ты не знаешь, что покупать, а во-вторых, ты не понимаешь, что покупать, потому что все равно, как бы ты не хотел начать питаться правильно, да, ты идешь опять в магазин, опять чувствуешь эти запахи, опять покупаешь эти запахи вкусные, да, и уже там тебе в барабану, что ты положишь в себя, главное, покушать вкусно. И вот когда мы стали коктейли употреблять, да, у нас начали постепенно меняться вкусовые привычки. Что это значит? Примерно через э, полгода это произошло, это произошло не сразу. У кого-то больше времени проходит, у кого-то меньше. зависит от того, насколько у вас организм раньше до этого получал качественную или некачественную еду. Если вы до этого питались ну, вообще неправильно, как я раньше, да, у вас больше времени уйдет. Если вы питаетесь более-менее хорошо, тогда меньше времени у вас уйдет на изменение вкусовых привычек. Что я имею в виду под этим изменением вкусовых привычек? Не захотелось просто кушать больше колбасу, не захотелось больше кушать гадости, там всякие сладости, чипсы, сухарики, да, вот со всякими добавками. Почему мы постоянно... Мы можем пачку сухариков съесть вообще за раз, да, потому что там находятся такие пищевые добавки, вот, кстати, надо бояться именно пищевых добавок, а не биологически активных добавок, да, как обычно бывает. Пищевые добавки, которые усиливают вкус и которые вызывают привыкание, то есть на охота еще, еще и еще. И э, захотелось есть простую еду, то есть... Меньше соли. Если, например, раньше я не чувствовала вкус, например, того же самого обычного огурчика без соли, я не могла его не посолить, то теперь мне не захотелось есть огурцы соленые, да, вот именно посоленные сверху. Мне захотелось есть простые. Я могу есть несоленую картошку, вареное мясо, да, то есть ну, вот такие обычные простые продукты, которые не подвергаются сильной обработке. Больше стало есть творога или творога как это правильно всегда путаю, молочные продукты, то есть у меня в холодильник стал вообще, ну полупустой, честно скажу. Если раньше у меня, например, друзья приходили ко мне в гости, у меня всегда были какие-то вкусняшки, то есть они никогда ничего не покупали с тобой не приносили, у меня всегда все было дома. Печеньки там с начинкой, в общем, ну все такое, вкусняшки всякие были, и как-то это вот плавно так произошло, что я перестала просто их покупать, сама об этом не задумывалась, то есть не специально, да, подхожу к прилавку и думаю, что я не буду это ездить, значит. а просто я забыла про это как-то, вот Само сама вот так получилось. И друзья ко мне также приходили, говорили, так на меня как-то косо смотрели, потом они стали уже звонить, перед тем, как прийти, и спрашивать, Женя, там, у тебя есть что-нибудь в чаю, давай, что купить, не купить, стали приносить, в общем, с собой, потому что они все-таки продолжают это кушать некоторые, вот, и я стала к этому сама спокойно относиться, то есть у меня совершенно поменялись вкусовые привычки. Ну, я вот говорю, да, я могу про wellness очень долго говорить, поэтому я сейчас ускорюсь маленько. Вот Ольга Николаевна Григоряна, про которую я сегодня говорила, да, благодаря которой я вообще поняла, что такое wellness и зачем он мне нужен, да, это научный сотрудник НИИ питания РАН. Они проводили у себя исследования в своем институте, у них люди лечатся от ожирения. Не просто худеют, а лечатся от ожирения. Это люди, которые весят от 200 килограмм. Представьте. Люди, которые не могут выполнять никакие физические упражнения. У них задача в клинике именно похудеть за счет уменьшения желудка изначально. Да? Потому что у них желудок как бездонная корыта такое, которое они просто ну, привыкли набивать и они постоянно испытывают чувство голода, если они чуть не доедают. И вот они разделили на две группы своих пациентов. Одни, которые... Питались по их диете, которая основана на правильном питании. А вторая группа, ей просто добавили в рацион коктейль. Коктейли бы давали с молоком, с водой. А, ну, тем, кто хует, в основном нужно пить, конечно, с водой, чтобы не было лишних калорий. Но а так как там люди по 200 килограмм, им все равно давали с молоком, чтобы хотя бы как-то ну, увеличить их, как бы, чтобы посытнее маленько для них это было. И им меняли вкусы, чтобы не надоедало. И что они заметили, вот сама Ольга Николаевна рассказывала, заметили, что люди, которые худели, группа, которая худела с коктейлем, у них этот процесс проходил плавно, то есть без срывов, они были в хорошем расположении духа всегда, они не прятались с собой за заначки какой-то еды, если, говорит, раньше я встречала их в лифте, там, <laughs> в клинике, и они постоянно от меня прятались, что-то там засовывали постоянно себе в карманы и даже забывали в этой суматохе за мной поздороваться, потому что их главная задача была спрятать. То теперь они говорит, были такие спокойные, потому что у них не было вот этого чувства голода постоянного, и они, говорит, за мной здороваться. Для меня, как это, это был такой прям ну, огромный показатель. Вот. По сути, они худели на по количеству килограммов, они худели одинаково, что по их обычной диете, да, что с коктейлем, но единственное, что этот процесс похудения с коктейлем был для них более мягким, то есть не было вот этого постоянного чувства, что хочется кушать, стресса для организма в этом плане не было. Я хочу вам показать человека, который, ну, Мэтт Пол его зовут, это его родители, они ученые и они дружат со Стигом Стеном, то есть тоже, ну, понимаете, да, что ученые, они там все друг с другом знакомы, связаны. И uh, Мэтт Пол, это их сын, он сам с Америки, и работал он шеф-поваром в Америке. При том, что он сам был отличным шеф-поваром, но питался, как он сам рассказывает, только ночью, только за телевизором, на своем любимом диване, и кушал только свои любимые гамбургеры, представляете? И вот он весил более 160 килограмм. И попал он, можно сказать, по блату, по знакомству через своих родителей к Стигу Стену в клинику в Игельосу, И был там, как бы, можно сказать, подопытным кроликом. Он, ну, как вы понимаете, вот такой человек, да, по 200 килограмм, какие могут быть физические нагрузки. Да, естественно, он не мог бегать, не мог прыгать, там, чтобы как-то худеть с помощью физических, физических упражнений. Он перешел на правильное питание, с, естественно, в рационе был коктейль. И единственная его была физическая активность – это пешая прогулка каждый день, какая бы ни была погода. Полчаса всегда он ходил каждый день. Это все, что он мог. И сейчас э, уже прошло сколько, господи, лет-то? Наверное, лет 8, как он весит 65, минус 65 килограмм. То есть около 90 килограммов весит. И его вес не меняется. То есть ну, в большую сторону не увеличивается. Это мы с ним виделись в Агелесе, когда мы ездили в 2013 году, у нас была поездка в Агелесу, и я, честно говоря, видела его до этого в печатном издании, в книге Агелеса от я не верила до последнего, что, и хотя очень доверяю на все 200% компании Арифлейн, да, что она никогда не обманывает сюда, все правда, но у меня прям просто это, вот Посмотрите еще раз, да, как будто бы это два разных человека, и когда я видела того и этого человека на одной странице вот этой книжки, я не верила, что это он, но когда я увидела его вживую, я уже, конечно, убедилась 100%, что вот он настоящий такой человек, и у него ничего не висит, да, то есть это было не быстрое похудение, как обычно люди сбрасывают, да, и потом не знаешь, куда деть свое тело, да, кожу, а это плавное действительно похудение, когда ничего не обвисает. Когда ты худеешь правильно, постепенно, и если ты это делаешь действительно правильно, вес не возвращается. То есть коктейль помогает в этом плане также и тем, у кого есть лишний вес. Ну, по поводу супов я быстренько пробегусь. Да, цена такая же, абсолютно, как и у коктейля. Но э суп чем отличается от коктейля? Ну, во-первых, по составу, да, там немного другие белки. Белок горошка, белок сои, белок картофеля. И это горячее блюдо. То есть, если коктейль – это только холодный напиток, то суп – это только горячий напиток. Разбавляется он водой, бульоном не разбавляется, это будет очень жирно. В составе есть рапсовое масло, за счет чего как раз вот эта маленечко такая густота да, появляется. Вот. И это тоже продукт питания, который отлично вписывается в рацион, особенно популярно зимой, когда ну, холода, охота чего-нибудь горяченького, да, но, например, летом на огороде отлично, или кто в поезде едет, да, отдыхать, мы всегда берем с собой супчик как полноценное питание. То есть если коктейль – это перекус, то суп – это именно полноценная замена обычного приема пищи. Ну и э, витамины, да, витаминные комплексы, они есть для взрослых, для мужчин для женщин, у меня всегда есть по подписке мои, мужа, витаминки. Здесь 21 вот такой пакетик, тоже ровно на 21 день на срок действия каталога. Я уже сейчас, у меня времени нет рассказывать подробно про каждый из этих продуктов, да, просто напишите мне в чате, пожалуйста, как вы считаете, для своего здоровья 64 рубля в день, это дорого или это нормально? Сейчас, по-моему, сигареты даже дороже стоят нормальные, да? Я не знаю, ну, по-моему, около 100 рублей стоят сигареты. Поэтому бросаем все курить, кто курит до сих пор, да, и заботимся о своем здоровье уже сейчас, чтобы потом в старости не жалеть о том, что не сделали это, когда была такая возможность, да? Ну, не мне вам об этом говорить, наверное, человек должен каждый сам понимать, что его все-таки он не будет вечно молодым, да, вечно здоровым, если он будет вести тот образ жизни, который не является правильным. Кто-то скажет, лучше умереть, как там говорить, говорят, в общем, ну, чтобы не умереть здоровым и счастливым, что-то такое. Ну, в общем, вы меня поняли. Качество жизни, да, какое качество жизни вы хотите иметь? Вы хотите пить, курить, не иметь, ну, вообще передвигаться с трудом, да, ездить только на машине, и чтобы для вас физические нагрузки были каким-то адским трудом, да, и потом в старости сожалеть о том, что вы могли это сделать, но не сделали, либо вы хотите вести такой образ жизни, при котором будете себя классно чувствовать и не будете таким стариком, да, за которым нужен будет уход, а который будет бодрым даже в старости. То есть, вот я не знаю, для вас это мотивация или нет, или вы считаете, что вы будете всегда молодыми таким же, да, как и сейчас. Никто не останется молодым, да, но качество жизни, которое у вас будет в старости, это, конечно, все в ваших руках. Детский wellness, да, это детская серия витаминки, 592 рубля стоит одна пачка, 21 витаминка там, 936 рублей стоит омега-3. Но тоже она рассчитана на 21 день, но на самом деле там ее на больше хватает. Я даю ребенку, у меня ребенку года 4, да, я даю по четвертинке чайной ложечки, естественно, мне хватает одной а, баночки на дольше. Но а, те, у кого, вот она с 3 лет идет, да, и те, у кого детки с трехлетнего возраста, и девчонки дают тоже прямо ровно по ложечке, все равно ее хватает на дольше. Я не знаю, почему так, но в общем... Даже не 73 рубля в день получается, если покупать и витамины, и омегу, а это нужно обязательно и то, и другое. да, Нельзя выбирать, что купить ребенку, витамины или омегу, нужно и то, и другое. Витамины – это витамины, омега – это омега, да, это вообще омега для всего. И для мозга, и для суставов, и для сердца, да, то есть и влияет на активность ребенка, то есть если, чтобы не был слишком гиперактивным, да, чтобы э, и заниматься мог, да, то есть, ну, абсолютно на все влияет. 73 рубля в день для ребенка, это вообще даже, я не, не буду у вас спрашивать, дорого это или нет, да? иногда мамочки покупают за 70 рублей киндер сюрприз, который никакой пользы не имеет абсолютно, только вред, да, ну, думаю, что вы логически меня понимаете. То есть подвожу итог. Зачем нужен wellness? Во-первых, работает на клеточном уровне. Я уже сегодня об этом говорила. Если ваши клетки будут получать качественное питание, именно клетки, да, не вы и голова ваша, мозг, да, а именно клетки. Сейчас, секунду, я дверь закрою, потому что там идут мои подопечные домашние. То есть если клетки будут получать качественную еду, то вы будете здоровы. Да? То есть это полное целиком оздоровление организма идет. Естественно, не за один день, не за одну коробку. Да? Это логически нужно понимать, что э, кто-то 40 лет неправильно питается, да, и потом хочет за одну коробочку получить какой-то результат. Вообще рекомендую на, сдавать анализы перед тем, как вы начинаете употреблять wellness, и после, через три месяца, через полгода, через год. Полностью организм обновляется через год. И вот вы просто по факту уже посмотрите, какие у вас будут результаты. Зачем еще нужен wellness? Да? Это корректировка питания. Я уже сказала сегодня об этом очень много. Это стабилизация уровня сахара в крови. То есть кто диабетики знает, о чем я говорю, но еще это важно вообще для всех. Да? То есть если у вас не скачет уровень сахара в крови, то у вас постоянно концентрация внимания, на одном уровне находится. То есть у вас не бывает такого, что вы поели, охота спать, да, если вы поели правильную еду. И потом через полчаса опять охота есть, как будто ты и не кушал. Здесь как раз вот работа над этим происходит, что вы начинаете кушать правильную еду, которая у вас не вызывает, не вызывает сонливости после ее съедания. Здоровая энергия, да? то есть то, о чем я говорила сейчас уже, не как после энергетики или кофе, да? а именно как должна быть у обычного здорового человека. Про коррекцию веса тоже говорила. Выносливость. Это касается тех, кто работает на обычной работе, да? кто приходит домой вообще без ног, ложится на диван и все, меня не трогайте полчаса. Да? Вот это как раз для вас. Кто занимается спортом. Тоже об этом сегодня маленечко говорили, да. Я, например, всегда беру с собой коктейль на тренировку. Могу прям во время тренировки, если есть такая возможность, если это тренажерный зал. Если это, например, фитнес, там, конечно, не попьешь. Там постоянно чем-то занимаешься. И после тренировки как закрепитель да, мышечной массы. Можно даже, ну, для мужчин рекомендуется 2-3 порции сразу выпивать, потому что у них мышечной массы больше, естественно, да, я выпиваю одну. И могу еще батончик съесть. А, снижение аллергической активности. Это те, у кого аллергии, они замечают, что, например, вот сейчас они употребляют wellness, в основном омега, да, на это влияет. И следующий сезон, когда обычно у них аллергии, они как-то... Спокойно его проживает. То есть либо аллергия не такая сильная, либо ее вообще нет. Это вообще очень часто я такие отзывы слышала, что именно вот аллергия, она плотно уходит. Ну и, конечно, здоровье детей, да, ну то есть это не обсуждается. Ну это... Давайте, давайте, выходите мне, дайте пять минут. Это мой холодильник до и после. Ну, это примерно, да, я, естественно, не фотографировала там свой холодильник раньше, об этом не задумывалась. То есть я уже говорила, что у меня холодильник был раньше, это просто свалка. Это были куры, гриль, колбасы каждый день, то есть э, колба сосиски у меня были... Вообще в день я съедала сосиски, не знаю, могла утром пожарить с яичницей, могла на бутерброд днем положить, могла вечером еще просто так перекусить. Ну, в общем, я сейчас вообще не могу это смотреть, делаю, я не представляю, как это все раньше в себя загружала Сейчас в основном у меня в холодильнике это молочка, мясо, которое гораздо дешевле обходится, чем колбаса, и гораздо полезнее, да, яйца, фрукты. То есть, то, что у меня в холодильнике есть всегда. И, кстати, это очень хорошо экономит ваш бюджет. То, что мы вначале говорили, да, там 2000 это дороговато, кому-то может показаться именно в ну, начале, когда коробочку покупаешь, да, то на самом деле это очень хорошо экономит бюджет. Вы просто не покупаете лишние, нужные, неполезные продукты. И еще раз хочу вам напомнить, что wellness – это отличный инструмент для бизнеса в наше время, да? то есть у нас сейчас век такой идет, здоровый образ жизни, да, и теперь уже именно к нашей теме, да, я надеюсь, что вы поняли сегодня, что wellness – это действительно крутой продукт, а если его еще использовать в плане бизнеса, то это очень выгодно получается с разных сторон, если посмотреть. Посмотрите его вот сначала со стороны ну, как это вот сказать вам, какие бывают э, скидки, да, в этом плане, давайте посмотрим. Есть э, программа такая, она называется Wellness Life Plus, по которой э, и Wellness Life Plus программа, она разделяется на две программы. Для тех, кто просто, например, заботится о здоровье, да, и для тех, кто хочет скорректировать вес. Хотя, в принципе, вторая программа, она подходит и для тех, кто просто э, думает о здоровье. Да? Почему? Потому что она отличается только тем, что во второй программе э, добавляется суп. Если в первой программе «Твоя жизненная энергия» называется, и здесь в составе идет коктейль, wellness pack, вы выбираете какой, мужской или женский, э, то в программе, которая называется «Твой идеальный вес», там добавляется еще супчик, чтобы вы могли заменять один прием пищи супчиком. И там, естественно, есть рацион питания, да, то есть такие примерные подсказки, рекомендации, да, как правильно питаться, чтобы получать тот результат, который нужен. Правильное питание, либо корректировка веса, да, то есть это все есть. Просто я хочу, чтобы вы поняли, в чем крутость, в чем преимущество этой программы. Вот смотрите, программа «Твоя жизненная энергия», куда входит коктейль и витаминки. Но шейкер приходит в подарок, и первые, первый шаг приходит первый раз в коробочке. Программа рассчитана, как бы, на, не то, чтобы рассчитана, а что такое программа подписки? Это когда вы четыре каталога подряд покупаете один и тот же набор. Только вы платите за первые три набора, а четвертый вам приходит в подарок, бесплатно. И в чем крутость, что за каждый набор вы получаете, вот смотрите, набор стоит 3864 рубля по нашей цене, вы получаете 100 баллов. А за четвертый шаг вы ничего не платите, но вы все равно получаете 100 баллов. И в чем еще крутость? Вот недавно это только добавили, да? Я уже на себе это ощутила. У меня в этом каталоге был пятый шаг подписки Wellness Life Plus. И начиная с пятого шага вы имеете скидку 30% на каждый шаг. То есть если посчитать вот первые четыре шага, да, там скидка 25%. Три покупаете, четвертый в подарок получаете 25% экономии то, начиная с пятого шага, если вы подписку не прерываете, а продолжаете, она так же дальше у вас сама автоматически продолжается, то вам вот этот вот набор твоей жизненной энергии будет стоить пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, двадцатый шаг, да? 2702 рубля. Каждый шаг. Каждый шаг. То есть здесь уже в подарок не приходит, здесь уже пересчет идет на каждый шаг. На каждый шаг 30% скидка. Но баллы остаются те же самые. То есть вы платите меньше, а баллы остаются те же самые. Вот посмотрите, например, набор стоит 3864 рубля, он весит 100 баллов. Получается 1 балл 38 рублей, да? А если с пятого шага те же самые 100 баллов весит 2702 рубля, это получается 27 рублей балл. Представляете, как круто? И подписка... Это, ладно, я уже пропущу, но там есть рекомендации по применению, да, вот, например, подписка в Wellness лайв, которая «Твоя жизненная энергия», как именно вы просто переходите на правильное питание, как употребляется там коктейль, витамины, хотя там, вообще ничего сложного нету. А, и... А, Идеальный вес подписка, то есть это когда у вас добавляется к программе еще и супчик. Стоимость такого набора 5808 рублей по нашей цене и 151 балл он дает. Точно так же четвертый шаг идет в подарок и 151 балл вы получаете все равно в свою копилочку. да А с пятого шага тоже скидка идет 30%, процентов то есть 4065 рублей у вас выходит а, вот такой набор. Здорово? И... Я хочу вам еще показать, как будет выглядеть ваш заказ на 100 баллов. То есть, смотрите, у нас тема сегодня с вами именно в плане бизнеса, да, понять, как этот продукт выгоден для бизнеса. То есть, если сравнить это с заказом 100 баллов из косметики, который состоит, да, это будет маленькая другая картина, да, там будет целый стол косметики, то здесь это просто коктейль и витамины. Вот, вот. Вот так вот будет выглядеть ваш заказ. И это вы употребите ровно за 21 день, за день действия, за период действия одного каталога. Вот так вот выглядит заказ на 151 балл. 194 рубля в день для своего здоровья. Это дорого или дешево? Я даже не спрашиваю. Это нормально. То есть три продукта, да, вы пьете витамины, вы получаете качественный белок и э, вы переходите на правильное питание. Есть подписка также на отдельные продукты. То есть сейчас я показывала вам программу, которая самая выгодная. Как бы она ни казалась, может быть, для кого-то дороговато в начале, да, но она самая выгодная. В ней скидка идет до 30%. Есть подписка также на отдельный продукт. Конечно, можно купить, попробовать просто один продукт один раз, там и все. Но как бы я не вижу в этом смысла. Вы за один, как бы за одну коробочку не поймете, все равно не будет результат, я говорила, организм в течение года обновляется полностью. Наивно ждать, что выпив одну упаковку коктейля или там, витаминов, у вас что-то произойдет такое кардинальное. Это не лекарство. Да, когда голова заболела, вы выпили таблетку, у вас прошло все. Это продукты питания. Если вы питаетесь правильно каждый день, то у вас постепенно организм начинает меняться в лучшую сторону. Если вы питаетесь каждый день неправильно, у вас также постепенно организм меняется в худшую сторону каждый день. Так, подписка на отдельный продукт. Да, например, взяли, как ты. Ну, также можно оформить подписку на wellness pack, на детский витамин, на детскую омегу. Не оформляется подписка на батончики и на внутрикомплекс для волос и ногтей. То есть первые три продукта, первые три каталога вы покупаете по той цене, которую вы сейчас видите, да, и четвертый продукт вы получаете бесплатно, но при подписке именно на отдельный продукт у вас за четвертый шаг не начисляются баллы. То есть если вот здесь вам начислялись баллы за четвертый шаг бесплатный, вы платите 0 рублей, вам начисляют баллы то здесь вам баллов нет. Вот. Это еще одно преимущество подписки именно Wellness Live. И uh, как строить бизнес, да, как легко строить бизнес с этим продуктом? Uh, я все-таки ориентирую всех на подписку Wellness Life Plus. Не просто на подписку на коктейль там, или просто отдельно на витамины, а именно на подписку Wellness Life Plus. Во-первых, это выгодно самому человеку, потому что он а, получает максимальную скидку, он каждый шаг получает баллы, он не теряет баллы да, никогда. То есть у него каждый каталог есть либо 100, либо 150 баллов. Но лучше ориентировать, конечно, своих партнеров на 150 баллов, потому что это начисление уже объемной скидки. Да? и вы еще дешевле покупаете в этом случае. Смотрите, у меня тут получились такие аббревиатуры, директор а, по программе «Твоя жизненная энергия» ТЖИ, да, и директор по программе «Твой идеальный вес». ТИФ получился. Смотрите, директор это 7,5 баллов групповых. 7,5 тысяч групповых баллов. Если а, у вас команда именно из людей, которые... Заботиться о своем здоровье, либо хотят начать это делать, да, либо которые хотят скорректировать свой вес. Вообще это такая миссия классная, да, сделать людей здоровыми. Если вы сами этого хотите, то вы можете построить такую команду. То по программе «Твоя жизненная энергия», которая дает 100 баллов, вам нужно всего 75 человек в команде. А по программе «Твой идеальный вес» вам нужно всего 50 человек в команде. Почему это возможно сделать, да, почему это проще сделать, чем с косметикой, чем с косметическим продуктом? Все-таки согласитесь, что э, шампунь и зубная паста заканчиваются не каждый каталог, да, не каждый, кто мы это покупаем. Хотя у меня через каталог заканчивается зубная паста, и шампунь у меня заканчивается каждый каталог. У меня не бывает такого, чтобы я не выписала э, wellness и не выписала, например, там, либо гель для душа, либо шампунь. У меня всегда есть заказе эти продукты. Но почему вот это реально, да, почему это просто? Потому что здесь, получается, клиенты постоянные, то есть, опять же, я говорю, вот этот вот набор, он закончится ровно через 21 день. Это постоянные баллы именно по программе Wellness Life Plus, потому что баллы не теряются, даже если вы ничего не платите, он все равно балл начисляются. Это, получается, очень выгодные баллы, да, мы с вами считали 28 рублей за один балл, когда скидка 30%. Это продукт, который реально заканчивается каждый каталог. То есть не так, чтобы тушь, например, там, на три каталога хватает, да, туалетная вода на полгода хватает, да, а это продукты, которые реально закончатся каждый каталог. Это самое важное, что это полезный продукт, это нужный продукт каждому человеку, и это действительно работающий продукт. У каждого будут свои результаты. У кого-то будет результат, там, коррекции веса кому-то надо, да, у кого-то будет энергия, человек приходил раньше с работы вообще никакой, да, и теперь у него просто есть силы, он живет, да, он чувствует себя хорошо, у кого-то детки перестали болеть, да, у каждого будет свой результат, но это действительно продукт, который работает, он работает на клеточном уровне. И это самое главное еще, да, это благодарные клиенты или партнеры. То есть у вас могут быть 75 человек клиентов, из них кто-то станет партнером, да, и у вас может быть 75 человек партнеров, например, да? Это вообще будет круто, которые будут продолжать вас, да, и тоже будут приглашать команду таких же людей, которые знакомятся со своими здоровьми. Понятно, как использовать Wellness в качестве инструмента для бизнеса. Все просто, да, продукт, который быстро заканчивается, который нужен каждый каталог, который работает, который э, реально выгодный, да, и который в тренде сейчас, вот здоровый образ жизни, а то, что сейчас в тренде. Ну и самое главное, конечно, не забывайте про себя. Да? Классно, когда мы говорим про команду, про то, что можно построить такую команду здоровых, счастливых людей, да, богатых. Но самое главное, начните с себя. Потому что то, что а, мы едим, это действительно вот современное питание, здесь картинка такая подходящая, да, это медленное самоубийство. Вот я раньше об этом не задумывалась. Вот я просто благодарна судьбе, что в Арифлейм такой продукт появился, и мы стали об этом задумываться хотя бы. У нас кардинально вообще поменялось питание, у нас кардинально поменялся образ жизни. Стиль жизни совершенно другой стал. Да? Если раньше все, что классно пахнет, вкусно, красиво лежит, все это шло в желудок, то теперь ты думаешь, надо оно мне или нет. И думаешь никак, как какой-то, да, это я не ем, там это мне, это нельзя, а тебе это просто не хочется. Ты к этому спокойно относишься, потому что у тебя организм хочет именно нужную еду. Правильно. Ну, я вам говорила, что я вы у нас очень люблю. <laughs> Могу говорить часами, поэтому я маленечко сегодня вас задержала. Но спасибо, что вы были со мной. Запись отключу сейчас. А, так. Так, ваши вопросы сейчас смотрю.